Где плавно танцуют павлины, Где течет голубая ямуна. Там стоит несравненный говинда И с улыбкой играет на флейте. Там стоит несравненный говинда, и с улыбкой играет на плете О, мои дорогие подружки Не ходите на берег Ямуны Не смотрите вовек на Говинду И не слушайте пение плеты Не смотрите вовек на Говинду Слушайте пение, плеты. Если в жизни своей хоть однажды Вы увидите эту улыбку Вы забудете все свои планы И уже не вернетесь обратно Вы забудете все свои планы и уже не вернётесь обратно. О, мои дорогие подружки, Не ходите на берег Ямуны, Не смотрите вовек на Говинду И не слушайте пение плейты. Не смотрите вовек на Говинду не слушай теперь не Люди будут смеяться над вами. Даже мать и отец проклянут вас Даже муж и любимые дети Никогда, никогда не поймут вас Даже муж и любимые дети Никогда, никогда не поймут вас О, мои дорогие подружки и ходите на бег ямуны, не смотрите во век на говинду, И не слушайте пение флейты, Не смотрите во век на говинду И не слушайте пение флейты. Ари Кришна, Харе Кришина. Кришна Кришна Хари Харе Харе Рама Харе Рама Хари Кришна Харе Кришна Кришна